Сегодня поговорим о том, как убрать из дизайна все ненужное и привлечь этим вниманием. Здарова, креативщик, меня зовут Дмитрий Горячев, и я рассказываю про маркетинг и дизайн. Подпишись. Смешно, но будь проще, не нужно использовать сложные элементы, чтобы заинтересовать. Заинтересовывать должен продукт, а вот понятно и красиво донести должен дизайн. В большинстве случаев простые шрифты и элементы справляются с этим лучше всего, за исключением каких-то тематических объектов. При создании макета, баннера или же лендинга внимание пользователей не должно смещаться с продукта. Ваша главная мысль не должна считываться дольше, чем за 3 секунды. И обязательно у каждого объекта должен быть смысл. И не тайный смысл, а смысл почему именно здесь этот объект находится. По завершению попробуйте поубирать какие-то объекты по очереди. Какие-то действительно их стоит убрать. Это явно освежит и добавит пространство вашему дизайну. Кстати, о пространстве. Ни в коем разе не лепите объекты друг к другу. Они маршрутки в час пик, чтобы ехать плотно. Никого не нужно загонять в рамки, поэтому оставляйте пространство между объектами. И используйте разные стили, если этого не требует сама задача. В большинстве случаев это не просто плохо, а ужасно мэчится друг с другом и не дает самое главное – понять, что за продукт. Оставлю тебе эти правила в описании, а меня зовут Дмитрий Горячев и я рассказываю про маркетинг и дизайн, поэтому подпишись на мой YouTube и Телеграм канал. Пока.